Как выйти из фронзоны Сейчас я поделюсь с тобой теми способами, которые проверены лично мной на практике и моими учениками. Всего три способа. Первый из них длинный, второй короткий и третий самый оптимальный. Скажем, можно выйти из фронзоны за две недели. Я расскажу историю моего ученика, у которого очень хорошо получилось это сделать. Значит, первый способ, он такой самый классический, да, когда ты понимаешь, что ты попал в френдзону, ты... Твоя задача из жизни девушки исчезнуть на какое-то время, поменять себя, да, прокачать свою личность, как ментально, так и физически. Больше общаться с разными девушками, поменять свое окружение и так далее. И через определенное время на уровне новой личности встретиться с девушкой, заново ее соблазнить. Способ очень хорошо работает, у меня он срабатывал где-то 3-4 раза. То есть у меня это срабатывало. Потому что в моей жизни были девушки, в которых я был очень сильно влюблен, но вообще не было никакой взаимности, потому что я ни малейшего понятия не имел, как правильно общаться с девушками. Соответственно, но я понял, что как бы, здесь не прокатит. Я начал жить дальше, двигаться там, своей дорогой и начал себя как-то развивать. Узнал про пикап, про соблазнение. У меня эта тема, мне эта тема очень зашла. Я начал общаться а, с разными девушками, начал идти на свои страхи. В общем, я начал развиваться, я стал очень уверен в себе, я поменял окружение. И когда была какая-то случайная встреча с девушкой, в которую я был раньше влюблен, то, ну, во-первых, у меня уже не было такого сильного интереса, потому что у меня был достаток женщин, да, внимания женского, я был самодостаточным парнем и уверенным в себе. Девушка это чувствовала, она чувствовала эту мужскую энергию и сама тянулась ко мне. И как бы пыталась сама меня соблазнить. Поэтому способ очень действенный. Бывает такое, что ты потом случайно встречаешься с девушкой, в которую был влюблен, и тебе уже не интересно. То есть она пытается тебя соблазнить, но ты не испытываешь никакого интереса, потому что ты уже вырос, твоей девушке совершенно другого уровня, выше, чем та девушка, в которую ты был когда-то влюблен. И это приятно, это круто, когда ты понимаешь, что ты растешь, а люди как бы остаются, стоят на месте. Второй способ, он самый быстрый. В чем он заключается? Когда ты понимаешь, что ты попал во френд то тебе нужно начать соблазнять девушку по-настоящему, нормально. Потому что если ты попадаешь во френд значит ты делаешь что-то не так. Скорее всего ты ведешь себя как друг и никаким соблазнением там и не пахнет. Соответственно, твоя задача встретиться с девушкой и начать ее соблазнять. То есть трогать, поцеловать ее, увезти домой, соблазнить дома и так далее. Здесь есть свои определенные нюансы. Во-первых, если ты попадаешь во френдзону, значит ты делаешь что-то не так, ты чего-то боишься. Ну, то есть ты боишься в какой-то определенный момент потрогать девушку, либо поцеловать, либо что-то еще. И резко переключиться и начать это делать будет очень сложно, будет очень страшно, во-первых. Во-вторых, если ты преодолеешь свои страхи, это будет очень неестественно, что как бы отдалить девушку. И третье, это то, что девушка идет к тебе на свидание с каким-то ожиданием. Да, вот она идет на первое свидание с ожиданием пообщаться с классным парнем, понять, да, что ты реально классный, уверенный в себе, интересный парень. Возможно, какая-то девушка идет на первое свидание с ожиданием заняться с тобой сексом. Да, неважно. Или поцеловаться. Но когда, скажем, ты не оправдываешь ее ожидания, когда ты просто с ней общаешься, первое, второе, третье, там, может, пятое свидание, то это, это ожидание исчезает, и она просто видит в тебе друга. И когда ты начинаешь уже как-то себя проявлять, пытаешься ее соблазнить, то... Это тоже будет отталкивать девушку. Это будет отталкивать девушку, потому что ну, нет этого ожидания. То есть для нее это будет уже как-то неадекватно. Ты будешь для нее а, уже неадекватным парнем. Поэтому это сработает не всегда. А, очень сложно, но как бы стоит попробовать. В любом случае, если не получится, ты всегда можешь вернуться к первому способу, когда тебе нужно исчезнуть, поменяться и вернуться. Не самый приятный способ, но... Это лучше, чем ничего. Третий способ, как я и говорил, что где-то в районе двух недель можно выйти из френд-зоны. Соответственно, расскажу историю моего ученика. Ко мне пришел парень, где-то это был, наверное, 2016 год. Пришел ко мне на обучение, говорит, хочу научиться знакомиться с девушками, общаться, соблазнять их. Ну, как-то стандартно, да. И мы начинаем, да, мы начинаем заниматься, занимаемся где-то два дня, потом он мне говорит, что, слушай, а вот есть такая девушка, ее Катя зовут, и есть такая вот еще одна девушка, ее зовут Оля, и вот у меня не получается, хотелось бы, я понимаю, что как бы больше хочется соблазнить какую-то из этих двух девушек, или этих двух девушек, чем научиться знакомиться и соблазнять новых девушек. Я говорю, давай вот две недели мы позанимаемся с тобой и потом мы с тобой подумаем, как ну, составим какую-то стратегию, как нам соблазнить этих девушек или какую-то одну из них. Мы договорились об этом, начали заниматься. Прошло где-то недели-полторы и он меня не послушал. Ну, вот как бы Мы договорились две недели, он через полторы недели звонит девушке ее Оля зовут, и начинает с ней разговаривать, рассказывать о том, что происходит в его жизни. То есть он говорит, что «ну вот я на свидание хожу с разными девушками, меня как бы девушки приглашают и туда, и сюда». То есть он как бы напрямую начинает рассказывать о других девушек, то есть показывать то, что в его жизни как бы есть достаток, что он востребован у девушек и так далее. Соответственно, это очень сильно зацепило девушку. И после этого разговора она позвала его к себе домой. Вот, То есть, что он сделал? Он показал ей то, что в его жизни есть много других девушек. Он показал это прямо. да? Он сказал прям в лоб, что да, я хожу, у меня есть. Можно сделать немножко по-другому. Можно это как бы между делом рассказать, допустим, она, что ты делаешь там вечером, я иду на свидание, а что ты вчера делал, вот меня там одна девушка пригласила к себе на день рождения, то есть ты показываешь, что у тебя в принципе в жизни достаточно девушек, соответственно, девушка понимает, что если другие девушки хотят с тобой встретиться и много девушек, то значит ты тот мужчина, который, ну то есть в тебе что-то есть, то есть ты тот мужчина, который уверен в себе, который самодостаточный и так далее. То есть другие девушки тебя уже отфильтровали, соответственно, она понимает, что с тобой можно встретиться, что ты э, не будешь вести себя как какой-то лох. И вот у него в этом способе сработало, вот получилось через полторы недели соблазнить девушку. Хотя она, когда он ко мне пришел, чуть ли не максимально жестко его игнорировала. Поэтому ты можешь использовать эти три способа, ты можешь использовать их по порядку, ты можешь как бы начать с самого быстрого, если у тебя не получилось, попробовать вот третий способ, да, там через месяц, допустим, созвониться с девушкой, пообщаться, да, что-то ей рассказать о себе, о своей жизни, как-то пометить, что у тебя в жизни появились новые девушки и так далее. Если все это не сработает, то воспользоваться первым способом, когда ты... И знаешь и меняешься, и потом соблазняешь девушку. Это, я считаю, что три самых рабочих способа. Я ну, не знаю, что еще может сработать. Эти три способа, они проверены на практике, то есть они работают. Я не даю стопроцентную гарантию, что это сработает у тебя, но если ты будешь делать все правильно, то есть очень большая вероятность, что это сработает. Как ни крути, как ни крути, если ты, смотри, если ты вот есть девушка, да, и ты попал в френдзону и у тебя очень большие надежды на эту девушку, то есть ты видишь ее своей девушкой, то есть это твой последний шанс на секс, там, да, на какую-то семью и так далее, то это очень хреново, потому что Скажем так, если ты не начнешь общаться с другими девушками, то у тебя не получится выйти из френд Потому что ты эмоционально будешь очень сильно завязан на эту девушку, ты будешь э, вести себя очень... Нужд... У тебя будет очень большая нуждаемость в этой девушке. А это будет очень-очень максимально сильно отталкивать. То есть это очень грубая ошибка. И ты не сможешь избавиться от этой нуждаемости, пока у тебя не будет в жизни других девушек. Понимаешь? Поэтому тебе, как ни крути, нужно начать общаться с другими девушками. Как это сделать? Ну, есть несколько вариантов. Ты либо можешь пойти учиться, либо ты можешь найти себе напарника, с которым вы будете ходить и знакомиться с новыми девушками, как-то развивать себя смотри, в описании под этим видео будет ссылочка на мою бесплатную консультацию то есть ты, мы можем с тобой либо встретиться, если ты из Минска, полчаса пообщаться да? разберем какую-то проблему, если ты из другого города, мы можем в скайпе созвониться, пообщаться также там будет ссылочка на телеграм-канал, где ну, там общий чат, там ребята общаются знакомятся между собой, вместе выходят в город, знакомятся с девушками можешь вступить в этот чат, возможно, ты найдешь кого-то из своего города, поэтому я желаю тебе удачи, если ты сейчас во френдзоне, то используйте три способа, я очень надеюсь, что они тебе помогут.